Здравствуйте, дорогие друзья, зрители моего канала. С вами астролог Марина Скади. Представляю вашему вниманию видео для представителей знака Рыбы на третью декаду марта. А также поговорим о том, какие тенденции принес вам день весеннего равноденствия на предстоящий астрологический год, который всегда начинается с момента перехода Солнца в знак Овна или в день весеннего равноденствия. В 2021 это событие произошло 20 марта. Общая информация о весеннем равноденствии в отдельном видео. Ссылка в закрепленном комментарии. Посмотрите, пожалуйста. Для рыб третья декада марта. Время осознания и понимания того, где же находится источник ваших жизненных сил и энергии. Вы получаете духовную поддержку. Возможно, встреча с человеком, который окажет сильное влияние на вашу жизнь. То есть это может быть встреча с учителем с которым вы будете идти по жизни до тех пор, пока сами им не станете. Весеннее равноденствие активизирует сферу первого дома. Это ваша личность, имидж, внешность. Также сфера двенадцатого дома, кармические вопросы. И четвертого дома, род, семья. Обстоятельства третьей декады марта затрагивают информацию о вас или предназначенную прежде всего для вас усиливается умственная активность сообразительность предприимчивость у вас появляется тяга к перемене мест вы стремитесь к новым знаниям вам хочется что-то изменить в своей жизни в 3 декаде марта вы находите ответы на многие вопросы получаете ключи осознаете что и как нужно сделать чтобы не пойти по стопам своей генетики и выбраться из-под влияния семейных проблем в 3 декаде марта многие представители знака рыбы получат шансы и возможности для гармонизации жизни это будет актуально для вас в ближайшие 12 месяцев тишина и близость с самим собой в результате направит вас на истинный путь и вы сможете находиться в согласии с космосом и наслаждаться жизнью Год благоприятен для литературной, лекторской или преподавательской деятельности. Хорошо заявлять о себе или давать какую-либо информацию. Ваше стремление к личным достижениям в ближайший год будет особенно сильным. Новый астрологический цикл, начавшийся 20 марта, проверит искренность и теплоту ваших любовных или супружеских отношений. В день весеннего равноденствия Луна в соединении с Марсом в четвертом доме, и в квадратуре к вашему солнцу. Это сильное напряжение. Можно ожидать того, что в течение года семейные вопросы будут основным препятствием на пути реализации целей. Вокруг вас может сложиться нервозная, эмоционально нездоровая обстановка, препятствующая конструктивному общению с партнерами и решению важных деловых проблем. Возможно, вы станете более обостренно воспринимать вторжение на вашу территорию, а также попытки других людей, стремящихся оспаривать ваше влияние или подвергать сомнению ваши методы работы. Все, что будет происходить с вами в ближайший год, уйдет глубоко в подсознание. Друзья, если вы хотите понять свой личный гороскоп и раскрыть его потенциал, записывайтесь на личную консультацию контакты на главной странице и под видео обращайтесь буду рада помочь Юпитер движущийся по вашему двенадцатому дому оказывает хорошее влияние на вас облагораживает вашу жизнь дает вам кармическое воздаяние в период с 20 марта 2021 по 20 марта 2022 кармическое влияние на вас очень гармонично. У вас появляется возможность найти лазейку, через которую вы получаете поддержку не только высших сил, но и реальных людей, влиятельных и богатых. Вы сможете заняться творческой работой, деятельностью, которая вам по душе, а значит почувствуйте себя счастливым человеком. Обстоятельства складываются для вас наилучшим образом. В повседневной жизни вы сможете выйти из любой проблемной ситуации. Преимущество завоеванные или полученные вами в ближайший год, могут быть скрытыми или неочевидными для окружающих. Позитивные возможности периода включают развитие внутренней силы, благодаря росту вашей душевной энергии, интуиции и преодолению скрытых опасностей и тревог. Если в этот период вам потребуется помощь, она наверняка подоспеет вовремя из тайных или неожиданных источников. В течение года у вас появляются возможности периодически отдыхать в тишине и уединении. Невидимые силы в это время отводят от вас беды, обезоруживают ваших тайных врагов, козни которых чудесным образом обнаруживаются раньше, чем причиняться зло. Обстоятельства заставляют вас заняться внутренним миром. У вас может открыться ясновидение, проявиться э, скрытые таланты, появится тяга к духовному совершенствованию на многие вещи вы начинаете смотреть по-другому несовершенство земной жизни не вводит вас в тоску а вызывает желание помочь нуждающимся слабым больным ваша способность привлекать внимание окружающих в этот период несомненно попытки оказать личное влияние оправдают ваши ожидания Ваше обаяние, желание сотрудничать и чувство юмора изменят существующее положение вещей в лучшую сторону. Творческим людям или людям искусства следует использовать этот астрологический цикл для презентации себя и своих творений. В завершении напомню, что у меня появился телеграм-канал, ссылка под этим видео в закрепленном комментарии. Заходите, подписывайтесь, буду рада вас видеть в моем телеграм-канале – в котором я размещаю информацию в текстовом формате и дублирую видео из YouTube. На этом у меня все. Благодарю вас за внимание. Если вам понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии это поможет поддержать мой YouTube канал. Поделитесь этим видео. Оно многим может быть интересно и полезно. До новых встреч. До свидания!